Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим стирфрай из куриных сердечек с овощами и яичной лапшой. Для этого нам понадобится лапша яичная, сердечки куриные, перец сладкий, морковь, лук репчатый, соевый соус, масло растительное. Перец и морковь нарезаем соломкой, лук полукольцами. Сердечки разрезаем на 4 части. На небольшом огне Обжариваем сердечки 10 минут. К нашим сердечкам добавляем овощи, жарим до готовности. Добавляем соевый соус. Все перемешиваем. Отставляем в сторону наши сердечки с овощами. Кипятим воду подсоленную и отвариваем лапшу. В кипящую воду добавляем яичную лапшу. И варим до готовности. Сливаем с лапши воду, выкладываем на тарелку, выкладываем наши сердечки с овощами. Приятного аппетита!